Добрый день, меня зовут Илья, и я представляю ФГБУ Цеки Минкомсвязи России. Представляю вашему вниманию новый раздел в системе в ГИСКАИ Потребности в ПО. Раздел, создан в исполнении приказа Минкомсвязи России от 19 декабря 2019 года номер 725. Покажу вам процесс, начиная от внесения сведений о потребности в осуществлении закупок в форму заявки в ГИСКИ, созданную в соответствии с приложением к 2 приказу, до отправки сведений в Минкомсвязь России. После авторизации во ВГИС в левом столбце навигации находится новый раздел «Потребности в ПО». В меню раздела представлены вкладки «Текущий период» и «Прошлые периоды». Рассмотрим, что содержится во вкладке «Текущий период». В этом разделе содержатся формы заявок для внесения сведений о потребностях. Первая – о потребностях в поставках офисного ПО, вторая – о потребностях в поставках ПО в сфере информационной безопасности. Форма заявки находится в статусе «Черновик». После отправки заявки статус изменится на «Отправленный в МКС». Срок подачи заявок устанавливается в Минкомсвязи России. Редактировать сведения о потребностях можно до подписания и отправки заявки. После отправки заявки можно направлять в Минкомсвязь России только уточняющие заявки по тому же алгоритму ее создания. Теперь создадим первую заявку о потребностях в поставках офисного ПО. Нажимаем на кнопку «Редактировать заявку». Сначала вносим общие сведения о ФАИФ. Поле по состоянию «На» заполняется автоматически. Поле наименование Федерального органа исполнительной власти заполняется автоматически. Поля «Должность» и «ФИО» уполномоченного должностного лица ФАИФ заполняется автоматически в соответствии с учетной записью, под которой пользователь осуществил вход в ГИСКИ. В поле «Контактное лицо ФИУ» и «Телефон контактного лица» вносятся сведения о сотруднике ФАИФ, ответственном за предоставление сведений о потребностях в поставках офисного ПО. В поле «Количество территориальных органов» устанавливается количество территориальных органов ФАИФ. В разделе «Количество единиц оснащаемой вычислительной техники» указывается количество единиц вычислительной техники ФАИФ, находящейся на балансе, в эксплуатации, планируется к закупке планируется к списанию, планируется к прекращению эксплуатации. В поле всего автоматически устанавливается общее количество вычислительной техники, находящейся в эксплуатации и планируемой к поставке за вычетом того, что планируется к списанию и планируется к прекращению эксплуатации. Количество единиц оснащаемой вычислительной техники должно совпадать с итоговым количеством лицензий прав пользования. Когда заполненными являются все поля, нажимаем кнопку «Сохранить». В случае, если будет не заполнено хотя бы одно необходимое поле, то система выдаст ошибку с указанием поля, которое необходимо заполнить. Теперь переходим к заполнению раздела «Потребность в офисных пакетах». При нажатии кнопки «Плюс» «Добавить запись» появляется форма, в которой из выпадающего списка нужно выбрать офисный пакет, оснащаемая вычислительная техника, для каждого офисного пакета указывается перечень, оснащаемой вычислительной техники. В поле «Первичное количество» указывается количество прав пользования, лицензий, требуемых поставки в течение 10 рабочих дней с даты подписания государственного контракта. В поле «По заявкам» указывается количество прав пользования, лицензий, которые будут выбираться в течение срока действия контракта по заявкам ФАИФ. В поле количества прав пользования лицензий всего устанавливается общее количество прав пользования лицензий, требуемых в ФАИФ. В случае потребности в техподдержке необходимо установить галочку в поле Потребность техподдержки, сопровождений и обновлений. Далее необходимо выбрать из выпадающего списка объект учета, в состав которого входит требуемое офисное ПО, и нажать кнопку Сохранить. В случае, если будет не заполнено хотя бы одно необходимое поле, то система выдаст ошибку с указанием поля, которое необходимо заполнить или установить символ черточка. Теперь в разделе «Потребность в офисных пакетах» появилась строка с заполненными значениями. При необходимости добавить еще одну или несколько строк, нужно нажать кнопку «Плюс добавить запись» и внести необходимые сведения. Теперь заявка создана. Возвращаемся во вкладку «Текущий период», нажимаем кнопку «Подписать и отправить», подписываем заявку электронной подписью, статус заявки изменился на отправлено в МКС». Заявка отправлена в Минкомсвязь России. Теперь создадим вторую заявку о потребностях в поставках ПО в сфере информационной безопасности. Нажимаем на кнопку «Редактировать заявку». Сначала вносим общие сведения ФАИФ. Поле по состоянию «на» заполняется автоматически. Поле наименования федерального органа исполнительной власти заполняется автоматически. Поля «Должность» и «ФИУ» уполномоченного должностного лица ФАИФ заполняются автоматически в соответствии с учетной записью, под которой пользователь осуществил вход в ГИСКИ. В поля «Контактное лицо ФИУ» и «Телефон контактного лица» вносятся сведения о сотруднике ФАИФ, ответственного за предоставление сведений о потребностях в поставках офисного ПО.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 в которой вносятся сведения. В поле Тип защищаемого оборудования указываем IRM, сервер, виртуальный сервер, хост и тому подобное. В описании вносится описание защищаемого оборудования. В подраздел Текущие показатели устанавливается количество защищаемой вычислительной техники, находящейся на балансе и в эксплуатации. В подраздел Плановые показатели устанавливается количество защищаемой вычислительной техники которая планируется к прекращению эксплуатации, планируется к списанию и планируется к закупке. Поле всего заполняется «автоматически». Значение рассчитывается по формуле. «Техника, находящаяся в эксплуатации», минус «Техника, планируемая к прекращению эксплуатации», минус «Техника, планируемая к списанию», плюс «планируемая к закупке». Далее необходимо выбрать из выпадающего списка объект учета. Нажимаем теперь кнопку «Сохранить».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 При нажатии кнопки «Плюс» «Добавить запись» появляется форма, в которой вносятся сведения. В поле «Тип программного обеспечения» выбирается тип из выпадающего списка. В подразделе «Наименование типа требуемого ПО и показателя» указывается наименование, модель и номер ПО в едином реестре российских программ для электронных и вычислительных машин и баз данных, если требуется именно этот продукт. Поле «Характеристики» не является обязательным к заполнению. Можно внести требования к ПО. Прикладывается обоснование в случае, если требуется пояснить выбор ПО в сфере информационной безопасности. Устанавливается галочка в поле наличия сертификатов в случае, если требуется наличие сертификатов в соответствии с средств защиты информации требованиями по безопасности информации и указывается требование в поле иные требования к мерам и объектам защиты информации в соответствии с приказом в СТЕК России от 11 февраля 2013 года, номер 17, с изменениями, внесенными приказом в СТЭК России от 15 февраля 2017 года, номер 27. Подразделе «Описание». В поле «Тип оборудования», на которое устанавливается ПО, указывается тип защищаемого оборудования, ARM, сервер, виртуальный сервер, хост и тому подобное. В поле трифицируемая единица измерения указывается основной параметр потребности, который трифицируется производителями ПО, например, количество сессий, объем трафика, количество виртуальных серверов, количество хостов и тому подобное. В поле количество устанавливается необходимое количество трифицируемых единиц. В подразделе количество лицензий (прав пользования) в поле первичное количество указывается количество прав пользования лицензий требуемых поставки в течение 10 рабочих дней с даты подписания государственного контракта. В поле по заявкам указывается количество прав лицензий, которые будут выбираться в течение срока действия контракта по заявкам ФАИФ. В поле всего автоматически устанавливается общее количество прав лицензий, планируемых поставки. В случае потребности в техподдержке необходимо установить галочку в поле потребности техподдержки, сопровождений и обновлений. Далее необходимо выбрать из выпадающего списка объект учета, в состав которого входит требуемое ПО в сфере информационной безопасности, и нажать кнопку «Сохранить». В случае, если будет не заполнено хотя бы одно необходимое поле, то система выдаст ошибку с указанием поля, которое необходимо заполнить или установить символ черточка. Теперь в разделе «Тип программного обеспечения» появляется строка с заполненными значениями. При необходимости добавить еще одну или несколько строк Нажимаем кнопку «Плюс» «Добавить запись» и вносим необходимые сведения. Теперь заявка заполнена. Возвращаемся во вкладку «Текущий период», нажимаем кнопку «Подписать и отправить», подписываем заявку электронной подписью. Статус заявки изменился на «Отправленный в МКС». Заявка отправлена в Минкомсвязь России. Во вкладке «Прошлые периоды» отражаются все заявки, по которым истек период отправки. То есть ранее направлены Минкомсвязь России заявки на поставки офисного ПО и ПО в сфере информационной безопасности. Для просмотра заявок нужно скачать файл PDF. Свои вопросы вы можете направлять на адрес электронной почты infosabacacke.ru. Спасибо за внимание. До новых встреч.